Всем привет, друзья! И сегодня я хочу вам рассказать о том, на что стоит обратить внимание при визите в стоматологическую клинику, естественно, если вы пациент. Я нахожусь в данный момент в стоматологической клинике 32, и у меня лежит передо мной несколько инструментов, которые используются всегда практически на приеме у врача-стоматолога. На что же вам нужно обратить внимание? Первое. Все инструменты, которые э, будут использованы на вашем приеме, они должны быть запечатаны. Они должны быть запечатаны в абсолютно герметичные э, пакеты. И более того, это пакеты непростые. На этих пакетах есть маркировка. На этих пакетах есть маркировка, которую можно отличить по следующему. Вот у меня в руке будут два, э, на самом деле. Э, Предмета, который запечатан на да, первый предмет, это слепочная ложка. Она используется на ортопедическом приеме при изготовлении коронок, мостов и всего, что связано с протезированием. Слепочная ложка позволяет получить отпечаток с верхней и с нижней челюсти. Естественно, слепочная ложка, она должна обязательно быть э, стерильной. Мы не можем использовать одну и ту же слепочную ложку. У разных пациентов без какой-либо обработки. Она стерильна. Что подтверждает ее стерильность? Первое, мы видим, что она чистая, да, естественно, ее, э, она чисто ее обработали. Второе, после этого ее продезинфицировали. Третье, ее запечатали в герметичный пакет. Пакет действительно герметичен. Шов герметичного пакета шириной порядка около сантиметра. На нем не должно быть никаких включений. Э, четвертое, после этого ее поместили в автоклад, что же позволит нам убедиться в том, что ее действительно простерилизовали. Изменение цвета э, маркировки. У меня в руках два прибора. Посмотрите, вы видите, что вот здесь эта ложка не была в автоклаве. У нее светлого цвета маркерные полоски. Этот прибор был в автоклаве, у него э, цвет изменен. Это очень важный фактор. Второй очень важный момент. Э, срок годности, если можно так сказать, срок стерильности любого инструментария, при соблюдении технологии составляет год. Поэтому на каждой упаковке должна стоять дата. И у нас в клинике 32 здесь поставлена дата вы видите 12 июня 2020 года, 12 июня 2021 года. Если так случится, что эту ложку не откроют в течение года, учитывая, что у нас достаточное количество инструментария в клинике, это значит, что через год при плановой проверке внутри клиники по нашему регламенту она будет Простерилизована заново, и на ней будет стоять новая дата. Это очень важно. Второй момент, на что мы обращаем внимание: что запечатанные и простерилизованы должны быть абсолютно все инструменты. Это пинцеты, которые могут быть скрыты на приеме, это марлевые или ватные шарики, которые могут быть скрыты на приеме. Это упаковка с инструментарием для работы. Она должна быть вскрыта на приеме. Это наконечники в обязательном порядке, которые должны быть обработаны, продезинфицированы, смазаны, запечатаны и простерилизованы в специальных автоклавах, которые позволяют исключить перенос инфекции от одного пациента к другому. Очень часто наконечники могут использоваться многократно без дополнительной обработки. Обращайте, пожалуйста, на это внимание. Наконечники должны распечатать непосредственно при вас, так как я это сделаю сейчас вот таким вот образом, установить его на специальный переходник, закрутить, и после этого снять с него упаковку. Ведь первый, у кого этот наконечник будет использован после стерилизации. И после вас он опять пойдет в стерилизацию. И еще один очень важный момент, на который незаслуженно не обращает внимания, это необходимость в стерилизации и в смене после каждого пациента носиков к пистолетам, к так называемым пустерам. Этот носик позволяет подавать воздушно-водяную смесь, если вы помните, на приеме стоматолога вам из пистолета поливают либо водой, либо дуют воздухом. Так вот, этот пистолет контактирует со слизистой, на него в любом случае попадают частицы аэрозоля, и он в обязательном порядке должен быть не просто протерт снаружи, а простерилизован и поставлен у каждого нового пациента. И распечатан из нового пакета, так как это делаю сейчас я при вас. И вставлен непосредственно в пистолет, и при вас должна быть снята с него упаковка. То есть так, как это происходит в клинике 32. Это все, что я хотел вам сказать на сегодня, друзья. Я буду держать вас в курсе того, на что вам необходимо обращать внимание при визите в стоматологическую клинику. Какие нюансы из тех, которые вам попадаются на глаза, могут сказать вам о том, что вы оказались действительно в клинике, где уделяют внимание безопасности и защиты пациентов, а какие могут показать вам, что в этой клинике а, не все так, как хотелось бы видеть или как должно быть. Берегите себя, друзья, и до новых встреч!